Вот у нас такая карта есть с вами будет будет такая карта, да? 15 слайд, сейчас минутку. Итак, значит, смотрите, э, тигр. Мы сказали, что тигр у нас, несмотря на то, что он попал у нас в сектор э, звезды с болезнями, но у тигра все-таки неплохая ситуация. Он друг, ему нужно дружить. Вот, кстати, если говорить про наши с вами фэншуйские, ой, фэншуйские побадзы любимые, э любимые талисманчики, то тебя может быть даже с свиньей прям надо дружить, прям э взять себе талисман свинки. Многие покупали талисман свинки, поставьте в свой сектор, э -э если вы там, например, у нас брали талисманы свиней и вы тигр вы можете прям свой сектор тигра поставить эту свинью пусть она с вами дружит и вас защищает как умеет. плюс у вас очень хороший благородный плюс у вас в общем-то неплохой прогноз вообще на этот год общий прогноз этот год удача для межличностных отношений вы не только сможете завоевать сердца своих коллег но и держать победу на любовном фронте все ваши начинания обречены на успех вы откроете для себя Новые возможности для карьерного финансового роста. Ваше физическое состояние также не вызывает опасений. Однако не забывайте про элементарные правила поддержки здоровья. Не забывайте, что двоечка, хоть при всех ваших хороших защитах в этом году, все-таки попадает в ваш сектор. И для этого есть рекомендации поставить также на северо-востоке. Кристаллы. Если вы у нас там коробку вдруг покупали, нашу коробку, фэршивские боксы, мы значит у нас ноги тоже брали, мы там давали с мантрами очень хорошие кристаллы. Ставьте в свой, э, свой сектор кристалл. То есть какая-то должна быть защита в доме. Кристаллы белые или желтые, либо тыква горлянка. На себе, на себе можно, кстати, для тигров рекомендую точно так же бусину с тремя глазками. Да? С тремя глазками, которые поддерживают здоровье и дает удачу еще в других направлениях. То есть браслет с бусиной тигмы, с трехглаз.